Здравия вам, господа бояре! Огромное спасибо всем, кто закидал меня новостями об изменении в алиментной политике нашего государства в ноябре 2021 года. Благодаря вашим сообщениям я снова понял, что вы плохо смотрите мой канал, и об этих изменениях я говорил раньше. Собственно, суть самих изменений. Теперь алименты нужно платить с продажи недвижимости и с продажи автомобилей. Народ возмущен. Они что там, совсем охренели? Как это так? Я хочу просто поменять автомобиль и за продажу своей старой дребесвалки я еще должен выплатить алиментов 25%? Да, именно так выглядел бы закон, если бы не вмешался семейный фронт. И ведь я уже делал ролик по этому поводу. Но согласно закону Мерфи, если ты что-то сказал, тебя обязательно поймут неправильно. А следствие из этого закона выглядит следующим образом. Если ты сказал что-то, что совершенно невозможно истолковать неправильно, все равно найдутся люди, которые тебя поймут неправильно. Поэтому придется истолковывать все заново. Слушайте внимательно. Правительство Российской Федерации действительно опубликовало документ о новом перечне всех видов доходов, с которых полагается удерживать алименты. Предыдущий список было решено признать утратившим силу. Ну понятно, есть же новый. В новом списке перечислены практически все доходы из старого списка, но у нас народ смотрит как известное существо на ворота и удивляется «Да ладно, да неужели с доходов от предпринимательской деятельности алименты надо платить? Не может быть, как же так?» С доходов в виде дивидендов, процентов, купонов, дисконтов тоже, оказывается, надо платить. Да ладно? Сразу видно, не смотрели ни легбез по алиментам, не смотрели ни ролики, касающиеся какого-то изменения в законодательстве. И сейчас задают вопросы. Ну что ж, досматривайте этот ролик до конца и поймете, в чем, собственно, суть. В новом перечне действительно полагалось под алиментооблагаемую базу подвести движимое и недвижимое имущество. Действительно хотели сделать так, чтобы вы с продажи каждой своей машины, квартиры, платили еще и алименты. Но представьте, живете вы в условном Саратове, продаете там свою квартирку за 2 миллиона и переезжаете в условную Самару и тоже там покупаете квартирку за 2 миллиона. Казалось бы, ничего такого страшного. Человек просто переехал с места на место. Однако предлагали при продаже недвижимости уже вас обложить 25% налогом, то есть 500 тысяч вы должны были выплатить в качестве алиментов. Наша новая организация, которую вы знаете под названием «Семейный фронт», стала закидывать гневными письменами правительства Российской Федерации. Там немножечко так удивились тому, что народ вдруг стал чего-то там возражать. И поинтересовались, в свою очередь, у Министерства труда. А что то там народ протестует? Давайте-ка мы вам все эти заявления направим, вы их, пожалуйста, и разбирайте. Те разбирались, тоже офигели от количества. Отправлено было около 400 писем. И в итоге в этот закон внесли очень важное изменение, всего лишь одну строчку. Читаем внимательно пункт З перечня алимента облагаемых доходов. Алименты положено удерживать с доходов от реализации недвижимого имущества. Тут все офигели, сказали, как же так, да не может быть, а что вы там делали, где ваша петиция, а мы ввели сюда следующую строчку. В связи с осуществлением экономической деятельности. Для тех, кто не понял разницы, поясняю, если вы продаете свою личную квартиру, и покупаете где-то еще или не покупаете начинаете снимать вы не должны с продажи этой квартиры платить алименты благодаря семейному фронту потому что продажа вашей квартиры осуществлялась не в связи с экономической деятельностью. В связи с экономической деятельностью она бы осуществлялась, если бы вы постоянно занимались продажей, перепродажей квартир и на этом бы зарабатывали. Вот тогда бы это считалось экономической деятельностью. Еще один немаловажный момент. Смотрите, как было до вмешательства семейного фронта написано в перечне доходов. Алименты должны удерживаться сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нотариальной, адвокатской деятельности и так далее. И стало после редакции Семейного фронта. Алименты взимаются с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в связи с осуществлением трудовой и экономической деятельности. Снова эту фразу мы сюда вернули, а также от реализации авторских и смежных прав и так далее. Если вы еще до сих пор не поняли, в чем разница и почему мы сэкономили вам как минимум полмиллиона рублей, зайдите по ссылочке в описании в телеграм-канал «Семейный фронт» или зайдите в чат, поинтересуйтесь, а в чем, собственно, была разница. Вам там очень быстро объяснят. И хотелось бы напомнить всем своим подписчикам, которые кричат, что «надо скорее что-то менять, когда вы, блогеры, начнете что-то делать». Я вам напомню, что один я не напишу за вас 400 писем в аппарат президента, не напишу в Госдуму. Не напишу столько писем Милонову. Кстати, предложений написать Милонову было очень много. Меня закидали прям этими предложениями, как будто мы не в курсе, что Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию. Надо же поддержать человека. Правильная идея. да? А кто будет поддерживать? Кто будет писать? Кто создаст массовость? Я создам массовость? Нет, ребят, это прежде всего нужно вам. Поэтому каждый из вас может проявлять активность самостоятельно, у вас это отнимет немного времени, формы написания писем есть, куда писать мы вам скажем, вам нужно только ввести свое фамилия, имя, отчество и отправить письмецо, на все про все у вас может быть уйдет 10 минут в неделю, на какой эффект вы создадите. Я заметил, что у нас много генераторов идей, давайте запретим это, давайте сделаем то, а когда доходит до реализации идей, люди как-то, а, ну, я бы с удовольствием, если бы кто-нибудь, ну, я что-то вот как-то, мне лениво, я сейчас вот ютубчик там погуглю, посмотрю на, на что-нибудь, ну, и буду надеяться на лучшее. Ребята, хватит так жить. Если вы хотите менять мир, меняйте его правильно вместе с нами. Не надо ждать никаких золотых рыбок. Подписываемся на семейный фронт, вступаем в чат, начинаем общение, обучаемся и делаем вещи. А петиция наша по-прежнему продвигается. И вы тоже можете поучаствовать в ее раскрутке. Будущее делается сейчас вашими руками.